Муж с женой решили сходить вдвоем в театр, а сына шестилетнего оставляют первый раз дома. Отец ему дает наставление. «Смотри мне! Никому дверь не открывай! Скажи, что ты маленький, до да замка не достаешь. Сейчас подойдет брат-штангист и откроет. Понял? Да-да, пап, понял. Ну-ка, повтори! Я маленький, до да замка не достаю. Сейчас подойдет брат-штангист и откроет. Ох, все, пойдем и спокойной душой». Возвращаются они домой, а тебе думают, дай-ка я сына проверю. Засунул у чуп чупсы в рот. Подходит к дверей, звонит. Сын, кто там? Да это с гор газа. А что надо? Ну как что, соседи обеспокоены, газом у вас пахнет. А сын говорит, да пошел ты нахер, у нас буржуйка.